Это типа пустые коридоры, как видите. Так действует народный карантин в МГЛУ. Большинства студентов нет, они просто не приходят на занятия. Поскольку государство не хочет объявлять карантин, люди сами объявили народный карантин. Так это выглядит в МГЛУ, вы видите сейчас. Все, Все.